Берем вот, вот так вот, и разворачиваем изнанкой к ладони. Хорошо. Вот. Потом начинаем обматывать запястье сначала, оплотняем. Теперь обматываем большой палец. Перекидываем вот сюда. Указать. Так Перекидываем вот сюда. Расправляем. И каждый палец таким образом. А ты смотри, как каретма каретмата. И каждый палец оборачиваем вот таким образом, мы фиксируем его. Вот когда все пальчики мы переперинали, опускаем вниз и один раз. Еще раз обматываем вокруг запястья. Теперь да. поднимаем и вот здесь обматываем. То есть мои пальчики, чтобы они не расходились и не разъезжались, от удара, мы их держи меня. Мы их связываем. Переодевайтесь, ребята. Мы их связываем. И вот тут вот под наматываем. А -а -а. Остальное на запястье наматываем. Я Видите, того, получается? Я вам сейчас покажу. Остальное можно на запястье. Нет, на пальцы. Так, мишун, переодевайся. Вот таким образом. Что делать, когда мы работаем на мешках, и нам мешок для нас жесткий? Мы немножко обматываем, и вот эту часть поднаматываем вот сюда, перед, самым, перед самой работой на мешках. И опять опускаем вниз, плотненько на встречи, подматываем. И вот у нас, если будем работать на мешках, получается вот такая, как, самодельная перчатка для детей чтобы это не разбивали ручки. Ну, как-то так.